Сегодня продолжаем разговор про доходные апартаменты в Москве. И по сути я расскажу о таком формате жилья, расскажу про стратегии, которые можно реализовать с мини-апартаментами. В следующих видео я рассказывал о том, что мы приобрели двухуровневые апартаменты в Москве в 5 минутах от метро и собственно говоря в этом видео делюсь с вами теми стратегиями детально, которые можно использовать при помощи этого актива. Основной актив это небольшие апартаменты меньше 20 квадратов в ипотеку недалеко от метро, недалеко от центра Москвы, которые мы покупаем на этапе до ремонта. Делаем ремонт и соответственно можем с ними что-то дальше делать. В чем плюс таких апартаментов? Они все дешевле 5 миллионов, если без ремонта, то сильно дешевле 5 миллионов. Они находятся в Москве, их можно быстро продать. Есть ипотека, их можно сдавать в долгу, их можно задавать по сутку. То есть большое количество плюсов. И относительно других предложений в Москве очень низкая цена. Просто за счет того, что площадь небольшая, но есть второй ярус. То есть как раз вот эта двухуровневая составляющая позволяет нам очень хорошо конкурировать э, с другими объектами. Забегая вперед, ребят, скажу то, что у нас э, есть ребята, которые могут вам подобрать э, такие объекты под ключ, такие или похожие объекты, то есть прочитать стратегию и в принципе у вас будет готовый план на руках. Плюс сегодня расскажу о проекте реновации, в котором вы также можете с нами поучаствовать, написать. И Это тоже рабочая стратегия. Стратегии вообще на самом деле две сегодня. Да? Первая для начинающих инвесторов, вторая для продвинутых. Если вы начинающий инвестор, у вас небольшой капитал, то оптимально вам приобрести готовые апартаменты в ипотеку там, с первоначальным взносом. Вы можете приобрести с ремонтом сразу либо приобрести без ремонта и, допустим, обратиться к подрядчикам, которые у меня находятся в Инстаграме, и они вам сделают ремонт, и а дальше вы будете уже самостоятельно сдавать. Ключевая идея такая, вы покупаете недвижку в ипотеку, делаете первый взнос, начинаете сдавать через управляющую компанию, опять же, не самостоятельно, и недвижимость сама себя выкупает. Там в течение какого-то срока вы получаете полностью очищенный объект. то есть, возможно, небольшой денежный поток, плюс недвижка сама себя выкупает, и это основное Ставка стратегии на то, чтобы быстрее гасилась ипотека за счет арендных платежей и при этом тратить 0% своего времени. Это ключевая идея. То есть фактически вы на деньги банка покупаете себе пассивный доход в будущем, там через 10 через 15 лет и таким образом формируете свою пенсионную недвижимость. Это стратегия начинающих. Мы должны сразу понимать, что мы не используем штурмовую конструкцию распила, то есть мы не пилим на студии, но при этом мы пилим вертикально, да? так, некий вертикальный распил, то есть мы чуть-чуть снимаем полы и добавляем второй эрс для того, чтобы там организовать спальное место. И по факту это получается полноценная однокомнатная студия, вверху спальное место, внизу кухня, внизу Дополнительный диван, зона отдыха, гостиная и, в целом, э, все очень хорошо работает. Кстати, в предыдущем видео, да, если не смотрели, посмотрите, потому что я, во-первых, показал текущее состояние, в котором они находятся и показал, как это выглядит после ремонта, чтобы у вас в голове сложился пазл. Вообще, что это за актив и как его можно использовать. Ты мои видео смотришь часто на Ютубе, у меня есть свой Instagram, Если ты еще не подписан, рекомендую это сделать. И если ты недавно узнал о территории инвестирования, то рекомендуйте сходить на наш бесплатный 4-дневный марафон. На котором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 Есть еще стратегия для продвинутых инвесторов, у которых есть личные капитал, которые могут позволить себе выкупить хотя бы два апартамента. Соответственно, мы сейчас заходим в этот проект, реализуем проект реновации. То есть мы выкупили оптом апартаменты, сейчас мы делаем ремонт и на следующем этапе мы будем продавать их на внешнем рынке. 80% таких апартаментов продается для собственного проживания. То есть это те люди, которые покупают их в ипотеку или за наличные и будут либо сами там жить, либо дети будут жить, либо они будут периодически туда приезжать, либо это Компании, которые отправляют туда своих сотрудников для того, чтобы не платить за гостиницу. То есть все эти стратегии работают. Мы купили, сделали ремонт, продали. Запасные стратегии ⁇ это стратегии сдачи. Но опять же, здесь показывает анализ рынка того, что основная стратегия будет работать на продажу. Поэтому, если тема актуальна... Если у вас есть личный капитал, не ипотека, ну, напишите мне в Инстаграм, расскажу, как можно с нами поучаствовать совместно. Вот такие две стратегии. То есть, если вы новичок, небольшой капитал, ипотека, вы можете купить, сделать ремонт и сдавать. Если у вас есть личный капитал, то оптимальная стратегия, которая будет в разы выше, чем любые другие арендные стратегии, это стратегия реновации через продажу. Соответственно, вы зарабатываете сразу хороший капитал, и при этом на каждом этапе ваши инвестиции обеспечены ликвидной недвижимостью. Эту недвижку можно продать в любом состоянии. Соответственно, вот две стратегии. Если это видео оказалось вам полезным, ставим лайк, колокольчик нажимаем, подписывайтесь. Переходите по ссылке в описании на мой инстаграм, пишите мне в директе, я буду ответить на ваши вопросы, если у вас они появились, и увидимся в новых уроках.